Всем доброго времени суток как и обещал снять видео про сосенки которые были посажены 24 апреля вот что у нас выходит на 18 июня после того как мы их посадили у нас почему-то резко ударили морозы Было до минус 15 даже так как у нас низина ветра. И вот часть все-таки из них, как мы видим, прижилась. Может и другая-то идет. Подписывайтесь, смотрите, будет продолжение ближе к осени. Увидим, что у нас отошло, что отжило. Может тоже дома посадить и так не бегая нигде. не выкапывая не копая. Все, всем до свидания.